Лессон номер 144. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, начинаем наш рассказ. Это старик Иакоб. У него 12 сыновей. Он очень любит своего сына Иосифа. Он дал Иосифу прекрасную одежду. Итак, приступаем к первому предложению. Этот старик Иаков. The old man, old старый, man-человек, есть Иаков. У него 12 сыновей. He has у него, или он имеет, twelve sons. У него двенадцать человек. He has twelve sons. Он очень любит своего сына Иосифа. He loves his son Иосиф. Very much. Он очень любит. He loves his son, своего сына Иосифа. Very much. Очень. Very much – это Очень. Он дал Иосифу прекрасную одежду. He gave. Он дал Иосифу a beautiful coat, Прекрасную одежду. Братья Иосифа рассержены тем, что отец не дал такой одежды и им. Как мы скажем это на английском. Братья Иосифа это как бы принадлежность Иосифу. Поэтому Иосиф через запятую с s пишется Иосиф с братья Иосифа а angry есть сердитые почему потому что because заир фазы потому что их заир отец didn't give не дал didn't give им them nice хорошие одежды too также а ведь они должны были радоваться за Иосифа время прошедшее как мы переведем they should они должны были или им следовало бы be they should be glad радоваться или happy за Йосифа for иосифа простите за Иосифа», for Иосиф». Дорогие друзья, в конце рассказа давайте ответим на вопросы. Что отец подарил Иосифу, когда он был молодым? Когда он был молодым? Как это сказать на английском? What did Йосифс вазы? give him, подарил ему when Иосиф was young, когда Иосиф был молодым. What did Иосиф father give him when Иосиф was young? Он подарил ему прекрасные одежды. He gave он подарил him ему или Иосифу